Это да что, 10 гривен? Да. О, раз вижу я думала, она как-то потолще. Рольчик 10 гривен, новые монетки. Спасибо большое Александру. Спасибо. Сейчас распакуем и пойдем тратить эти монетки. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Меня зовут Алексей. Вы на канале Монета Украины. И в этом видео я покажу вам монету 10 гривен, которые уже вышли. И сегодня я в этом видео покажу, как реагируют харьковчане на эту монету. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Ух ты! <свят> Ой, какой-то классный! спасибо. Наконец-то. Здесь копеек я не дам. Может... Ну не надо тогда ничего. Да, спасибо. спасибо. О, первый раз вижу такой. Ну, спасибо. Так, <свят> это десятка уже обалдеть, где бы их набрали. Спасибо. Спасибо. Ставьте... Людям всегда интересно что-то новое. И, конечно, монеты, которые только вышли, вызывают интерес. Но, с другой стороны, насколько это удобно для всех нас? Как думаете? Пишите в комментариях. В сообществе на ютубе вы мне писали, куда зайти с этими монетами. Спасибо за интересные идеи и за ваши лайки и комментарии. Давайте смотреть, что из этого получилось. Предлагали проехаться в метро, оплатив проезд вот такой монетой. Начнем с особенностей метро Харьков. У нас нет касс, где можно оплатить проезд. Стоят только терминалы и вот такие вот автоматы, которые не принимают новые монеты. Ну, давайте проверим на всякий случай. 8 гривен стоит проезд в Харькове. Берем 10 зеленую, новенькую. И кидаем автомат. И что мы видим? Она просто выпадает. Бросаем десятку. Какой-то развод. Вот так вот проехаться мощное метро. Хорошо, что есть магазины, которые с радостью поменяют вам деньги. Давайте глянем, как это происходит на любой станции в метро в Харькове. А что-то э, вы тут Нет. Здрасте. Не получается у меня оплатить монетой. Хотел 10 гривен поменять. Нет? Ну хорошо. Ну что, не получилось. Давайте попробуем обратиться на, прямо на станцию. Возможно, там помогут и разменяют деньги. Скажите, а не разменяйте, что-то автомат не берет? Нет, э а... Какой не берет? В десятку мне в бумажной есть. А там не во все нет... десятки принимаются, принимают. А, выручите. Так если будет, я же а. говорю а. час, а. попросту. А. А. А. а это что, 10 гривен? Пополнять да. нельзя, да. пользоваться можно. Давайте я 20 вам дам. Где вы Одно мое. Все, выручили, теперь смогу попасть в метро. Спасибо. Хотя нет. Хотя нет, двадцатки не принимает тут автомат. <с> Черт. <с> а <с> может вы 10 гривен поменяете, что автомат не берет? 10 гривен. Пятерками, мабуть. Ну, подойдет. пятерками. Вот вам такая подойдет? Ко мне все равно. Да. Ну, спасибо. Ага. 9 гривен. И там смешные анекдоты будут <с> а, ну, Я думаю, да. Ну тогда давайте возьму вас. <с> вот так вам. Во первый раз. Ну да. И как вам? Спасибо. Как? Я думала, она как-то потолще. Спасибо вам. Будут анекдоты у меня. Уля, ты тут отдыхаешь или что? Зарабатываешь деньги? Что ты здесь делаешь? 10 гривен 5 ручек. Ну, Выгодное спасибо. предложение? Давай. Ну, давайте. такие возьмете Конечно. Ого, спасибо удачи давай Это был первый раз. Возьму. да ну и счастлива будет у меня надере ручки ну, как раз Хороший материал. Тебе тоже. Счастливо. красивая Так вот. красивая красивая красивая красивая красивая красивая красивая красивая красивая красивая красивая красивая красивая красивая красивая Просто, а есть у вас маски? Маски. маски. Да. Ну, сейчас карантин, сказали, нужно да. маски приобретать. Маски такие специфические, которые... А, есть специфика какая-то, да? Ну, они да. более стильные, наверное, да? Да, но они в основном прикрывают не рот с а наоборот глаза. Массажное масло давайте какое-нибудь. Да, чем они отличаются? Массажные масла отличаются ароматами. Какие ароматы у массажных масел есть? ничем Так, это значит массажное масло. Так, держите. Сто, 100... 10. Такой возьмете? Да, отлично. Все, супер. Наверняка вы видели на моем канале 10 гривен, которыми я тоже платил. Эти монеты с меньшим тиражом. Миллион штук каждая монетка. У этих монет, конечно, тираж будет огромный. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Поддержите, пожалуйста, мои видео лайком, комментарием. Также в этом видео я разыграю вот такую монету 10 гривен. Для того, чтобы получить ее по почте, просто оставьте комментарий и подпишитесь на мой канал. Как только видео наберет 500 лайков, я разыграю эту монету и отправлю вам абсолютно бесплатно. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и до новых встреч. Пока, друзья!